Здравствуйте. Я Хуан Хесус. Давайте продегустируем молодое красное вино из региона Риоха Лавеса. Ладрон де Гевара Ховен. Вино сделано из винограда 95% темперанию и 5% вьюра. Виноград сорта вьюра добавляется, чтобы как можно дольше сохранить насыщенный цвет вина. Приступим к дегустации. Вино с блестящей кромкой, пурпурного цвета. Еще мы называем этот цвет цветом мантии кардинала, из-за очевидной схожести с цветом одежд кардиналов в Риме. Этот цвет редко встречается в природе. В букете ароматы красных роз и клубники, что характеризует вина из региона Риоха. Во вкусе клубнично, молочно-карамельные и сливочно-йогуртовые оттенки. В послевкусе продолжение букета и яркого вкуса. Прекрасное вино для молодежи, на, начинающее знакомство с качественными винами. Идеально сочетается с блюдами из бобовых Культур. рекомендуем при температуре 10 до 12 градусов на здоровье